А что такое предмет с человеком сродненный? Это средство великое, чтобы извести его можно было приемами особыми, магическими. Заболел, чтоб или помер, или бессильным сделался. Возьми, положим, ту же фотокарточку. Пошел я с фотокарточкой этой. В ателье фотографическое. Да и заказ сообразил. Сделать портретик надгробный. Историю одну скажу тебе. Одна женщина уже в годах любила человека одного. Да только он к ней прохладно относился. Мучается она, жить без него не может. Но жить-то надо. Вот она и удумала. Его схоронить символически. Если точным быть, то первую мысль ей бабка одна подсказала. А уж до всего остального она сама удумалась. Мысль такая была относиться к человеку этому, будто помер он только что. Ну, а баба мысль эту развела дальше. Фотокарточки мужика этого у нее были. Вот она и пошла в ателье Ента портрет надгробный заказывать. В траур родилась, скорбит не понарошку. Сделали ей два портрета. Один для памятника, а другой в рамке черной, с ленточкой наискосок, чтоб, значит, в комнате поставила, да слезы горькие по муженьку покойному лила. В газетке объявление пропечатало, что... Умер, дескать, человек, и состоится панихида. Хошь верь, а хошь не верь. Да только помер мужик этот, через девять дней после траура ее. Пришло к нему поначалу недомогание, затем хуже и хуже, совсем слег мужик. Горячка началась, а врачи ничем помочь не смогли. Вот так символическая смерть буквальную сделалась хоть и не желала этого баба, о которой я ведаю. Другим средством сильным письмо особое будет, в котором, если погубить человека хочешь, писать ему надо обнаследующее. следующее. Мол, уважаемый, хороший человек, пишет вам доброжелатель ваш тайный. Спешу сообщить вам, что враг ваш пытается извести вас сильными средствами смертной магии. С вашей одежды нитка была взята от вас незаметно, и нить эта, на которой сорок узелков крепких завязано, левую ногу покойника одного уже схороненного оплетает. Это для того сделано, чтобы умерший этот связь с вами обрел нерушимую, и в царство мертвых не смог отправиться, и остается дух умершего между небом и землей до тех пор, пока связь эта не разрушится. А разрушиться она может очень скоро, потому как умерший этот изо всех сил будет стремиться вас за собой утянуть. Только одно средство есть — чтобы от гибели неотвратимой избавиться. Нужно обмылок найти, которым любого другого покойника обмывали, только обязательно мужчину, и в ближайшую полночь тщательно вымыться этим мылом. Тогда надежа есть, что связь ваша смертная разомкнется. Все то, где жизнь со смертью пересечения делает – очень большую силу имеет. Иная вдова, когда муж умирает, в гроб его ложит вещь свою, словно преданность свою доказать хочет. Да только это, по нашему разумению, почти тем же будет, что и руки на себя наложить. Смерть это означает скорую для вдовы, иентой. А, коли не торопишься в царство иное, то помни, не ложи к покойнику ничего своего, а только его вещи дорогие и при жизни ему значимые. Не ложи к покойному и ничего чужого, если только умысла не держишь извести владельца вещи этой. А пуще всего следи за тем, чтобы детское что-нибудь не попала в могилку. Дети, особенно слабые, будут при пересечении их жизни и смертного часа. Говорю потому, как надобность имею и ничего другого не преследую. Если говорить хочешь, то говори, а забота о том, поймет тебя слухатель твой или не поймет, в голове не держи.